SCP-023 необходимо содержать на огороженном перекрестке, состоящем из двух коридоров зоны по меньшей мере 3 метра в длину в каждом направлении и фальшированными дверьми в трех и четырех концах. Дополнение к настоящей двери. На всеми дверями должны быть камеры наблюдения. Квазинцы SCP-023 должны быть постоянно заполнены ставками сферической формы из твердой резины. Заменяемыми по мере износа, степень которого определяется камерами наблюдения по яркости их горения. При свечении сильнее, чем в 12 гондел, требуется замена ставок в течение ближайших 12 часов. Ставки можно только заменять по одной и только 27. Наличие любых отражающих поверхностей, в том числе дисплеев, мониторов и очков, запрещено в радиусе 30 метров от места содержания SCP-023. То же самое касается и мониторов, связанных с камерами слежения. Охранники, приписанные контрольным пунктом снаружи обоих коридоров, также обязаны придерживаться этого правила, ровно как и проверять его исполнение другими сотрудниками. Эксперименты с участием SCP-023 приостановлены на неопределенный срок. Описание. SCP-023 это большая лохматая собака неопределенного пола, покрытая черным мехом. Смотри отчеты президенте 023-26. Если человек посмотрит в глаза SCP-023, то он или кто-то. на неполные и данно наложенного на него мораторию. Однако, если судить по имеющейся информации, большое количество близких родственников уменьшает шанс смерти в результате прекращения зрительного контакта с объектом. Никакой закономерности в смертельных случаях пока что не обнаружено. Это может означать то, что выбор жертвы SCP-023 совершенно случайен, но неизвестно, происходит ли он непосредственно после расширения зрительного контакта или же по истечении года. Попытки устранить человека, прервавшего значительный контакт с СП-23 и всех его близких родственников в течение года, привели... Данные удалены. Внешне труп выглядит неповрежденным, однако при вскрытии выясняется, что тело, в том числе внутренние органы и кровеносная система, заполнены спрессованным пеплом. Усалявшие костные, нервные и мышечные ткани имеют признаки воздействия температур более градусов по Цельсию. Если SCP-023 содержится вне сооружения, внешне похожего на перекресток, объект переходит сквозь стены до ближайшего подходящего места, сжигая все на своем пути. SCP-023 впервые привлек внимание организации, напав на церковь... В результате зрительного контакта. После захвата SCP-023 всем выжившим жертвам и свидетелям был введен амнезия класса B. Официальная версия произошедшего ⁇ поджог. Приложение 023-1. SCP-023 покинул место содержания, пройдя через стену. Инцидент 023-1. SCP-023 был позже обнаружен на перекрестке двух коридоров в зоне агентства от меню сходство SCP-023. Особые условия содержания для SCP-023 были обновлены. Помощнику исследователя был сделан выговор за халатность. Приложение 023-2. SCP-023. Ответственен за смерть с момента захвата 10 декабря 1994 Приложение 023.3. Заявка о присвоении объекту класса Кетер находится на рассмотрении. Приложение 023.4. Вследствие фокусирования обеих аномалий на конкретных географических пространствах их разрушительных возможностей и сходства по видимому признаку, возможно, что scp 1111 -11 может быть вариантом того же явления, как наблюдаемого в SCP-023, либо наоборот. Ведется расследование происхождения обеих аномалий. Из-за неспособности захватить SCP-1111 для изучения в настоящее время исследования сосредоточены на SCP-023.